Друзья, это уже третья часть видео э, про данный проект Куфайр. Я уже заработал чистыми более 13 тысяч гривен, это все за две недели проекта, поэтому можно зарабатывать и больше. Данная тема видеоролика будет заключена в том, что мы сосредотачиваемся на э, криптовалюте Q, которая является 1 Q 1 гривне. И я вам расскажу все 4 способа, как можно быстренько разблокировать это, о некоторых вы Знали, о некоторых догадывались, о некоторых вы вообще не знали, но он есть, вы его сможете применить, вывести вашу ИКУ на общий счет и зарабатывать больше. Добро пожаловать на канал был Эксперт, с вами Владимир. Давайте приступим к тому, как же разблокировать вот эти вот ваши Q. Это валюта Q, своего рода новая криптовалюта, но она еще официально не запущена на рынке. Сейчас эта валюта Q разблокируется двумя способами. Когда от вашей первой линии, именно вот эти люди, от Level 1 первой линии, пополняют свой счет, и от той суммы, на которую они пополнили, 15% списывается с вашего вот этого счета сюда. А также вы получаете 0,2%. Это как раз вот можете сейчас посчитать ровно 0,2%. Это будет 15,59. Раз в сутки переводятся сюда деньги. То есть два способа, это 15% от пополнения первой линии и 0,2% в сутки переводится сюда. Чтобы быстрее перевести этику, есть еще третий способ. Третий способ, он является следствием рекламы. То есть вы можете заказать рекламу в Instagram, Facebook, не важно, в YouTube. Вы просто прокручиваете ваш какой-то видеоролик с ссылками, естественно, и люди большой приток людей будет, вот как у меня примерно. И у вас есть возможность, вы также будете иметь вот такой-то доход, это от каждой линии. Я уже рассказывал, что это такое, как это действуется, начисления зависит от вашего уровня. Вот. И точно так же вы быстренько сможете разблокировать валюту Q, которая будет с возможностью перевода на общий баланс. И все. Поэтому используйте эти способы, они в принципе доступны и возможны. Просто нужно немножко реализовать. Ну и, конечно же, есть финальный способ, четвертый, э, самый хитрый, вы просто регистрируете под себя еще один себе аккаунт, заводите туда деньги, ту сумму, которая будет являться от 15% вашей текущей суммы, которая у вас висит от майнинга, вот это, чтобы сюда перевести, вы переводите, заводите деньги, естественно, регистрируетесь, отсюда переводится сюда, вы, естественно, их продаете, они выходятся сюда. А на этом аккаунте, который вы подвели под себя, что завели деньги, вы можете их назад вывести на карту. Вот так вот. Вы, напоминаю то, что 18% снятия комиссии. Но решать вам. Это факт есть тот что действительно четвертый способ есть имеет место быть он рабочий поэтому выбирать какой из способов используйте все все четыре и вы быстренько будете зарабатывать переводить эти Q и выводить на общий счет ну вот и все друзья вы теперь знаете все способы Поэтому, если вы не видели предыдущие видеоролики, они будут в описании под видео. Первое, как это все работало. Второе, как я выводил деньги. Но третий видеоролик вы уже видели и вы знакомы, как все-таки вывести быстренько валюту ку на общий счет и выводить деньги. Все, вы с этим уже будете знакомы и вы будете с этим проектом общаться на ты. И тоже сможете другим быстренько объяснить, как это все работает. Показать мои видеоролики и также вступить в телеграм-канал, там где я сделал вам такой вариант черновой, чтобы вы могли быстренько людям показывать, как это работает. Намного проще, не придется вам тратить свою фантазию, время и энергию, чтобы это все объяснить. Я уже это все сделал за вас, поэтому ныряйте в описание под видео, в закрепленном комментарии. Также есть ссылка на телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новых уведомлений. Дальше больше. Скоро увидимся.